Если на плоскости изображен треугольник, то мы без труда сможем в любом месте плоскости построить треугольник, равный данному. Будем исходить из третьего признака равенства треугольников. Откладываем в нужном месте отрезок, равный одной из сторон треугольника. Затем с центрами в концах этого отрезка строим две окружности, радиусы которых равны двум другим сторонам. Находим точку пересечения построенных окружностей. Точно так же строится треугольник по трем сторонам. Разница лишь в том, что дано не изображение треугольника, а три отрезка, равные его сторонам.